Так, да. так. Ну, что, если да через три секунды кто-то не подкручится, да Всё, да, раз. Прямо, да раз. все, подвести. раз. Раз. Да, да можно тихо, раз, да. два, три. Поехали. Get ready. Два, Даже давай, давай, поможет, давай, давай, чтобы Всё. Так, а давай. Надо отвечать. Все, А надо молча отвечать. Можно... Можно потише, чтобы я могла вам прочитать вопросы, если что. О алиса Нет. Нет. алиса молчать алиса молчать так сколько у нас ответов пять, вам нужно пять быстро отвечать до 5 частей и да, один дома ну, я не успела, я думал, я. Сейчас мы посмотрим, Таня ответила правильно, Василий ответил правильно. А потому что, потому, что там, смотрите, там дается время от 10 до 20 секунд. Следующий вопрос. Сколько частей у фильма ⁇ Елки ⁇ Елки-палки ⁇ Их много. Девять, там послужишь? реально у них много. Там еще какие-то дополнительные а вы, вышли. Да, так, а что ж, никто все. не угадал. Из какого фильма этот кадр сейчас? Ну, это будет сейчас... Что? А вы правильно отвечаете, тут есть подвох в ответах. Я не успела. Разум. Неужели только один человек ответил правильно? Ирония судьбы или слёг? Ирония судьбы, я правильно ответила. Нет, ирония судьбы, это... Нет, не у правильно. нас только один правильный это ответ. Правильный. Я ответила правильно. Я ответила правильно. Нет, Мама, у тебя красный? У тебя красный? Правильно. Да. Почему я ответила? Не успела. Потому что судьбы или Да, я знаю, я отжал. У тебя такой зелененький? Да. А у тебя? А у вас зелененький? Странно. У тебя красненький, а у нее зелененький. Знаешь, она правильно ответила. Свободная. Все, главное? Вперед, ну <гадает> нормально, ты правильно ответила, вперед. Вот Алена тут правильно на пишет ответила. Нормально. Что у нас дальше? Так. Ну что, я уже не Так звали жену этого героя, которая осталась в Москве. Какого он? Ох, е! <гадает> это очень сложный вопрос, это надо вспомнить. Я не помню. Не знаю, пусть будет так. Галя, так, двое а, человек. Кстати. Галюша. Мамуся. Ну я думал, между Надей и Гали, на самом деле. Я ответил Катюша, вы ответили правильно. Я отвечала правильно на прошлый вопрос. Не грусти, все. Дабл поинтс. Дамблпоинт. Ребята, смотрим вопрос. Какая улица оказалась одинаковой в двух городах? Но это сейчас будет. Третья, первая. Пусть будет так. Не знаю. Не знаю. Что? О, почти все ответили правильно. Третья да, улица я строителей. Ты да. что, посматриваешь, я что ли? Я не знаю, смотрели этот А, да, где-то откуда вообще это самое? А? Алёна, <связывая> откуда? Откуда? <связывая> какой век попали герои фильма «Иван Васильевич меняет Ой, профессию»? Нет, вот это... Пожалуйста. пожалуйста. Так, какой там? Ё! <связывая> Когда... <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Иван Грозный был, или кто там? Я неправильно ответила. Я синенький, но я тоже неправильно ответил. Не знаю, пусть будет так. 16-й век, кто-то у вас. Кто у вас? Я правильно ответил. наконец Ты подсматриваешь у меня. Так, ребята. Седьмой вопрос. Какую песенку поют зайцы и волк на новогоднем выпуске, но погоди. Сейчас там будет Заяц кадр где. Засвок. Какую песенку пели эти это прекрасные бывает. зверушки? Расскажи что что с ней, Гуху. что, не что не А если а я вами, знаешь, да, милая, вижу, как дела? Не нет, нет, один человек. Я... Вас Василий, понимала, меня Василий. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, так, тихо, тихо. А... Double points. Какое ученое звание было у папы дяди Федора? Папы? Доцент, профессор академик кандидат а наук. Не знаю. А я не знаю. Я тоже не знаю. Тоже не знаю. Не знаю. Ну пусть а будет. Лиза, смотри. А? Вот так. Пусть а будет папа. так. Я верю. <со helping> Нет, Академик, кто единственный? Да. Мама! Да, я часто смотрю Простоквашина, между прочим Мама да. вырывается Отдержай всех да, <со <со <«Ты вынимаешь> Летит на всех ]Whoa! пора <со von> По мнению почтальона Печкина Из зимы в Простоквашино Главное украшение стола Эту Почтальон Печкин Из визы Волка Ой. Ну, конечно же, велосипед, Свет, как да. что-то другое. Телевизор, конечно. А, телевизор. Да, там был а, кадр. Да? Да? Так, что ж, мамину позицию очень сложно сдвинуть, огонек. Кто не лепил из теста шарик в мультфильме «Зима в Простоквашино»? Быстро, отвечаем быстро, тут мало секунд. Не лепил. Хоть будет так, без понятия, я не уверен. Вы помните эти кадры? Ну, да. Колбаса! Только один правильный ответ реально о, не лепил. Это... А -а -а, ну, нет... Кто ответил? Колбаса Танюша. <каклянья> а -а -а -а -а! О, мы молодцы! Мало времени я просто не... не успеваю. Не успеваю да, Да-да. Дабл да, пойнт. Давай. Давай. Какой из 12 месяцев первым высказывает э, вы. Ну, вызывает... короче, вы поняли. А Сейчас подождите. Да Ты не успеешь я не я вышла. Куда? Подожди, я вышла. Почему? Нет, у тебя. тут том, что я. Я не знаю, что ты сделала не то. Ой, Закладки. Блин, я думала. Андреа, а а я Видишь, я ты угадал?